Привет! В прошлый раз, после моего видео про Рязань, я опубликовал в своем канале опрос о том, куда я поеду в следующий раз. Победил Егоревск, поэтому сегодня мы едем в Егоревск. И пока мы в пути, я расскажу, что будет в этом и новых видео. Во-первых, мне очень хочется тыкать, прям много тыкать, поэтому теперь в этих новых видео я буду обращаться к зрителям на «ты», к тебе в том числе. Я очень надеюсь, что ты не обидишься. Так, я хочу создать ощущение того, будто записал это видео специально для тебя. Во-вторых, я решил, что раз мои путешествия максимально спонтанны, то и комментарии к фотографиям, соответственно, я заранее придумать не буду. То есть рассказывать о своем путешествии я тоже буду максимально спонтанно. Но здесь все логично. В-третьих, я решил, что фокусироваться буду не на каких-то достопримечательностях или элементах навигации, а на самом процессе путешествия. Так, кажется, ничего не забыл. И начинаем как обычно с Коломны. Так, вот у нас экспресс стоит. Как и в прошлый раз. Только это уже экспресс не на Рязань, а на Москву. Вон там люди стоят. Кто-то вышел, кто-то зашел. Так, это я купил а, билетики. У нас получается... Какой сегодня маршрут? Я еду в Егоревск, а это значит то, что мне нужно сначала доехать до Воскресенска, а потом уже сделать пересадку в Егоревск. Поэтому сначала едем, конечно же, в Воскресенск. Почему-то не влезло название в билет. Ну ладно, ничего страшного. Так, вот у нас наша прекрасная станция Голудвин. Вот мы в электричке. Очень. Классная фотография получилась. Потом полюкую в своем блоге подборку из этих фоток. Окошечко. Цвета такие яркие, не знаю, мне вообще на самом деле не хотелось вставлять эту фотографию в общую подборку, но что-то в ней зацепило, наверное, именно эти цвета и композиция. Само это окошко, оно внимания не стоит, очевидно. И вот наша электричка, но это... Не та, на которой мы поедем в Москву, если я, ошиб... если я не ошибаюсь. Вроде это в Рязань. Причем я удивился то, что в 9.13 тоже есть электричка на Рязань. Раньше она в 8 часов уходила. Вот, мы уже едем в сторону Москвы до Воскресенска. Смотрите, какой дедушка. Он играет на этом баяне или аккордеоне. Не помню, как это называется. Это мы уже... Подъезжаем к Воскресенску, это уже, можно сказать, есть Воскресенск, а та гора там, это не настоящая гора. Туда сбрасывают отходы от какого-то производства. Что именно там находится, к сожалению, я не знаю. И попасть туда, насколько мне известно, сейчас невозможно. Но таких горы две, поэтому на старую гору залезть вполне возможно. Она уже там вся заросла всякой растительностью вроде деревьев. Вот мы в Воскресенске. Еще немножко платформ. Тут действительно очень много платформ, потому что здесь развилка. Тринадцатый путь. Мы поедем как раз с этого пути. Дело в том, то, что Егоровск — это большое окружное кольцо. Про БМО мало кто знает, и электрички там обычно пустые, потому что никто этим маршрутом обычно не ездит, по понятной причине. А мы поедем. Вот четвертая платформа на Куровскую. Классная фотография получилась. Композиция очень классная. Так, поезда на Егорьевск. Вот туда-то мы и поедем сейчас. Это какое-то бомбоубежище. Вот наша электричка подъехала на Егорьевск. Сейчас сядем. Садимся, там кто-то отдыхает. Не будем мешать, сели и поехали. А моя двоюродная сестра недавно мне слепила из глины робота из сериала. Сейчас скажу, как называется Бесконечный поезд. И я подумал, что это будет очень символично, если я возьму его с собой повидать Егоровск и сфоткаю его в электричке, ну, типа поезд же, все. Вот так он выглядит. Милиция. Милиция уже давно не существует, но надписи все еще остались. Это мы уже, получается, приехали в Егорьевск. Вот он, прекрасный Егорьевск, вторая платформа, с ней же мы потом и уедем. С нее. Вот, я купил сразу же билетики. Ну как купил, взял. Воскресенский Горьевск. Сейчас эта поедет обратно. Так, вот у нас тут переход. Но мы туда не пойдем. К сожалению, в этот раз туда мы не пойдем. <coughs> электричка все еще стоит, но скоро поедет. Классная фотография, такое все. Светлое, радостное, солнышко. Но потом, конечно, тучки набегут. Немножко спойлеры. Вот у нас машинист возвращается. И все. Электричка поехала обратно в Воскресенск. А мы пойдем. А мы пойдем, пойдем, пойдем, пойдем в Егорск. Вот здесь я наткнулся на инфощит. Фотку я это сделал, конечно же, для того, чтобы пошутить прощит. щит. А больше здесь ничего интересного нет. Вот, я на автобусе этому прекрасному приехал сюда. И такие маленькие шаттлы везде в Московской области есть вот. Непонятно зачем, потому что они же предназначены для Москвы, там как раз интервал очень маленький, а здесь они постоянно битком забиты. Вот, находим отсылочку к Коломне внезапно. Егоровский историко-художественный музей, но я там, к сожалению, не побывал. Мне очень нравится фотографировать часы, поэтому вот вам часики. Прекрасные часики. Непонятно, почему здесь, кстати, оказался логотип и название магазина. Видимо, кто-то проспонсировал это дело. Но обычно часы как раз без такого всего. Магниту дома. Голуби, соответственно, получается, примагнитились. Так, это у нас первый дом с прекрасными наличниками резные наличники красиво очень люблю фотографировать такие вот арки Улочка. здесь как раз получается такой вот круг и домики так расположены очень классно очень симпатично в каждом городе я пытаюсь уже по найти неработающий светофор Который горит желтым В Рязани я уже показывал Вот вам фотка из Егоровска У меня получилось найти целых два Потом, если я эту фотку обработал, тоже покажу Вон там, кстати, на фоне видно часики Прям Биг Бен Я не помню, что это за фабрика Но это... Здесь раньше располагалось Предельное вроде производство Что-то там делали интересное такое Кто-то мне говорил название, но я почему-то забыл, к сожалению. Так как я обещал, что рассказывать буду спонтанно, то я сейчас не буду никуда лезть и вспоминать, как это называется. Если что, поищите в интернете фабрика Егорьевск. Вот у нас тут какая-то тропа. Ну а вот еще один, кстати, товарищ с желтым мигает. Тоже не работает. Но его, скорее всего, просто ремонтируют, потому что... Пешеходный переход тоже не горит. Вот у нас тут какая-то веранда. Тоже уютненько так. Класс. И еще одна отсылочка. Улица Рязанская. Чебурашка и Кена. Егоровская ЦСО. Журавушка. Не, что такое ЦСО, кстати, кто не знает? Так, идем дальше. Вот у нас... Еще одна такая дорожка. Чем-то мне вообще напоминает Егоровск, помесь Рязани и Зарайска. Да. Вот у нас остановочка стандартная, типичная. И там котик крадется Сейчас поближе посмотрим. Вот котик. что то он. Или кошечка. Может быть, это даже кошечка, потому что такая морда узенькая. Так, это у нас, это у нас растительность собралась на вершину фонаря. Выглядит, конечно, очень экстравагантно и свежо, как ни странно. Типичная дорожка. Прям, если спросить у кого-нибудь, что это за город, думаю, что никто и не ответит, то что нет никаких-то отличительных черт. Стандартно все всех и И это даже на самом деле по-своему прекрасно. Вот у нас еще домик, на котором сохранились такие наличники. Конечно, не очень замысловатый, потом покажу поинтереснее, но тоже выглядит очень классно. Цвет, конечно, тоже интересный. Видимо, недавно перекрасили сигареты пива. Интересно, как это сигареты пива. И сигареты, и пиво одновременно. Удовольствие два в одном Вот у нас какая-то многоэтажка. Я, если честно, не очень понял, что вот это за конструкция. Я сначала... Я, точнее, долго думал, что это такое, но... В голову мне ничто не пришло. Возможно, вы знаете? Если да, напишите в комментариях. И вот наши прекрасные наличники... Резные очень-очень ювелирная работа. Я очень был рад, то, что наткнулся на такую красоту. Потому что такое не каждый день увидишь. Ну, кстати, там видно фарфоровый изолятора Классно. Идем дальше. Вот у нас еще улочка. А... На самом деле, я бы даже сказал, чем-то похоже на типичную европейскую улочку. Возможность то, что она так повернута. И, кстати, интересно вот то, что там есть э, такая загогулина сверху, не помню как называется. Тоже напоминает вот эти вот европейские штуки. Идем дальше. А вот у нас еще один прекрасный домик. Да. Разглядывать можно бесконечно Балкон Ну тут э, Не убавить, не прибавить Просто балкон угу. Так, это у нас Это у нас Так, что же я хотел здесь рассказать Не просто так же я сделал эту фотку А, вспомнил Вот здесь есть, видимо, такие ограничители Для того, чтобы дерево не могло бесконечно расти вширь Насколько я понимаю Не Выглядит очень, кстати, красиво то есть, ребята, молодцы, заморочились Теперь мы возвращаемся на вокзал Наше путешествие плавно подходит к концу Ну, как сказать, именно путешествие в Егоровске, Потому что нам еще ехать в одно место Чуть позже покажу Нулевой километр внезапно Так, это у нас здесь церковь Часовня или колокольню где-то вот. А вот здесь Егоревск. Конечно, интересное искусство. <laughs> Я так даже сразу не понял, что там написано. Идем дальше. Он, он у нас какая-то короща. Дверь. Классная дверь. Так, это мы уже, получается... Это мы уже приехали в Ильинский погост. Да, это у нас Ильинский погост. Погост — это вроде кладбище, но кладбище я здесь не нашел. Но, в принципе, выглядит именно сообразно своему названию, потому что людей там действительно очень мало. Жизни никакой нет. И это по-своему прекрасно. То есть это было очень здорово, потому что я, когда приехал туда, и электричка уехала... Я остался там один на платформе, в городом одиночестве, и, я не знаю, это ощущение совершенно прекрасное. Словами не передать, это нужно самому прочувствовать. Но я могу сказать, что в тот момент я был счастлив на все процентов. Вот у нас домик, рядом со станцией. Так как здесь ходят товарники, я бы не позавидовал этому домику. И, в частности, его жителям. А здесь у нас на фоточке есть бабушка. Вот она с ходунками направляется в сторону церкви. Церковь, к сожалению, я не запечатлял. Я не успел туда сходить. Так, что тут у нас еще? Домик и лес. Сейчас пойдем в лес. Вот лес. Идем в лес. Вот, подошли к лесу. В сам лес я... Не заходил, но рядом погулял. Ну вот, возвращаемся. Это у нас электричка получается до Воскресенска. Почему я поехал в Ильинский погост? Потому что иначе я бы не смог вернуться обратно. Дело в том, то, что электрички из Егоровска до Воскресенска ходят реже. Точнее, не совсем так, просто с пересадкой было бы очень тяжело возвращаться обратно в Галутвин. Поэтому я сел на электричку до э, Куровской, доехал до Ильинского погоста, ГОСТу, высадился здесь и поехал обратно в сторону Воскресенска. То есть сначала я ехал в другую сторону, пересел на эту станцию и, так как здесь развязка, поехал обратно. Вот у нас наша прекрасная электричка. Все, вроде больше фотопочек нет. Ну что ж, по-моему, очень классно получилось. Конечно, не так много интересных фотографий вышло, как в Рязани, но все эти путешествия они по-своему прекрасны, потому что каждый раз не знаешь, что именно с тобой случится. Так, например, вот эту электричку я фоткал, когда сел в нее и ко мне машинист или помощник машиниста подошел говорит: зачем я фоткаю. Я говорю, ну вот. На память фоткую. Он говорит, ну ладно, хорошо. И потом, когда я доехал до Воскресенска, точнее до 88 километра, ну, по сути, это, конечно, тоже Воскресенск, вышел и помахал машине рукой, он тоже мне помахал. Классно вышел. Вот, мне кажется, жизнь стоит быть э, прожитой только ради таких моментов, Такого вот спокойного счастья, когда тебя никто не отвлекает. Можешь подумать о своем, погулять, поразмышлять. И да, это действительно по-своему прекрасно, такие путешествия. Хоть это было немножко странно, в плане, что опять один, но это по-своему прекрасно, опять же. Кстати, еще небольшой такой спойлер, я на прошлой неделе ездил в Питер, фоточки я еще не успел разобрать, поэтому потом, когда я их разберу, я сделаю еще видео про Санкт-Петербург. Там еще будет Олег, скорее всего, потому что мы договорились, что этот выпуск мы запишем вместе, но это уже такой вот презент на будущее. Так, Всем спасибо за просмотр, в блоге выпущу еще подборочку из фоток, просто чтобы... Глянуть они будут те же самые на самом деле, что и в этом видео, но уже с текстовыми комментариями они могут немножко отличаться. Всем спасибо, всем пока.